Так, Ярослав Трэш подвыставился под, под на старт. Артем Приходько представляет команду The Riders Gluzka. Ярослав Трэш представляет команду S-Drive. И именно Трэш начинает от пару в роли лидера. Есть постановка Трэш хорошо, широко. Приходько на безопасном расстоянии. Попытался раньше приложиться. Приходько допустил ряд корректировок и внутрь. Ох, близко Приходько но из внутренней траектории. Трэш при этом хорошо все делает. Приходько борется пилоты поменялись местами и у нас есть старт. Артем Приходька лидирует, Ярослав Трэш его преследует, не отпускает на постановке близко. Трэш Приходька широко, хорошо. Синхронная перекладка на опережение вступления Трэша залазит базу Трэш! Еще одна прикладка. Трэш, прям в двери. О Приходька, близко перекладывает рог. Что творит этот юнец? Вот это да! Ярослав Трэш проходит ТОП-16. Итак, есть старт. Никита Лукьянов лидирует. Ярослав Трэш преследует. Близко ставится Трэш за Лукьяновым. Лукьянов. Неплохая траектория в роли лидера. Трэш близко перекладывается за Трэш! О, что творится, Ярослав? Никита, узковато, Трэш перекладывается со своим лидером, небольшая коррекция и финиш. Я... Итак, есть старт, Трэш лидирует. Пархоми... Лукиано преследует. Синхронная прикладка. Лукьяну хорошо, Трэш широкая линия. Лукьяна очень хорошо перекладывается со своим лидером. Трэш при этом широкую линию демонстрирует, облизывает Обачу, Бачупси вместе. Ярослав Трэш проходит в топ-8. Пилоты на старте и в судьи готовы. Пилоты готовы. Зрители, вы готовы? А вы мне уже начинаете нравиться. Есть -э -э старт. Голотая лидирует. Трэш преследует. Хорошо Голота. Близко Трэш перескладывается. Голода при этом широко. Трэш. Вот это перекладка в исполнении Трэша. Близко. Перекладка «Голота» широко, «Трэш» за ним, сразу же, чуть немножко через внутреннюю траекторию. Итак, пилоты готовы старт. Ярослав «Трэш» лидирует, Андрей «Голота» догоняет, «Трэш» ставится, «Голота» далеко. Ой, догоняет Андрей «Трэша» прям близко. Здесь перекладка «Голота»… Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Андрей «Голота» допускает. Слишком большой угол в роли догоняющего. Давайте. Ярослав Трэш проходит в топ-4. Ой, извините, я после заезда что-то подумал, что они уже были... Не поменялись мы сами. Это первый заезд этой пары. Александр Косок лидирует, Ярослав Трэш его преследует. Близко Трэш. Перекладка. Хорошо. Косоков широко, как положено было за нас Ярослав Трэш также близко за своим лицом. Поменялись пилоты местами, есть старт. Ярослав Трэш лидирует, Александр Косогов его преследует. Близко, Косогов за трэшом ставится. Широко Трэш. Перекладка близко, Косогов. Трэш при этом широко. Перекладка. Косогов близко! Выравнивается Косогов в третьей зоне. Ярослав Трэш доводит заезд до победы. Получают в этом заезде я Ярослав. Трэш. Результаты всех двух финальных. Я объясню. Ой, я расскажу позже. Ух, постановка. Близко ставится Трэш за раком. Близко перекладывается рак. Залаз... Ой, трэш за раком залазит внутрь. Это ему не мешает. Продолжить заезд. Вот это да. Я хочу уже посмотреть. Повтор трансляции с подсветкой камер. Итак, пилоты поменялись местами. И у нас есть старт. Ярослав Трэш лидирует, Юрий Рак преследует, Трэш ставится хорошо, Рак практически... Ай, Трэш выровнялся в первой зоне, перекладка, Трэш широко, Рак за ним, заугливается Рак, Оста... Ух, что ж произошло, что такое? И победитель финального раунда безуфронтрифт в Одессе! Это подъезд, а теперь меняешься